И в этом видео я расскажу о 25 лучших способов заработать в интернет в 2013 году. Для начала немного предысторий, чтобы было понятно, что мы с вами действительно на одной волне. В начале, точнее не в начале, а в конце 2010 года я начал изучать способы заработка в интернет. Все был курсантом на третьем курсе, мне было интересно позаработать, я залез в интернет начал искать, как заработать. И в ответ вот всякая хрень, всякая параша там на кликах, серфинге, все. Вот, возможно, по это все проходили тоже. Анкетки заполнить, файлообменники, какую-нибудь там пирамиду, вложить сюда, обменять туда, переотправить 2 доллара, получать 4. Ну, в общем-то, одна вся хрень. Но я не сдавался, я решил дойти до конца и узнать, как же действительно зарабатывают деньги в интернете. Потому что много было людей, которые то есть своим примером вдохновляли. И я хотел также научиться и также вести свои тренинги, вебинары, то есть продолжать вдохновлять людей и показывать им правильный путь. Итак, теперь от слов к делу перейдем к 25 способам. Первый способ заработать на, э, точнее не на в интернете, это партнерские программы. Партнерские программы. Вот так запишем. То есть это проверенный способ, который вот, лично я пробовал на себе, да, вот в самом начале, когда я только учился зарабатывать в интернете, вот, вот что мне принесло первые деньги. То есть суть такая, что автор, э, если мы говорим о курсах, да, продает свой курс. То есть вы берете, регистрируетесь в его партнерской программе и продаете его инфопродукт. Вы его продаете, за это получаете там, от 35 до 50% за продажу одной копии. Таким же образом вы можете, например, в партнерской программе хостинг-провайдера, да, то есть, например, кого-нибудь провели, то есть порекомендовали в этот хостинг по своей партнерской ссылке он ежемесячно или ежегодно платит за него, и вы получаете соответственно каждый раз комиссию. Партнерских программ в интернете сегодня море вообще кучи, можете на моем сайте посмотреть, у меня там есть уже проверенные авторы, у кого я заработал больше 10 тысяч рублей, и кому я доверяю, то есть кого качественные товары. Поэтому вот партнерские программы – это очень хороший способ, когда у вас нет ни сайта, ни рассылки, или каких-то еще дополнительных знаний. Можете просто вот вникнуть, что это такое. Я советую каждому это изучить, потому что в дальнейшем это пригодится. Я сейчас пользуюсь партнерскими программами да, и, в общем-то, неплохо зарабатываю. Второе. Это реселлинг. Реселлинг. Реселлинг. Такое вот английское слово. Sell – продавать, rep – перепродавать. То есть мы перепродаем чужие товары.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 То есть, инфопродукт стоит, например, половиной тысячи рублей, то за 7,5 можете купить право перепродажи. Вы можете посмотреть на нашем сервисе bestinfoproduct.ru продукты с правами перепродажи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 Так, смотрите, вот в чем его суть, свой сайт или еще можно блог, да, в принципе здесь разницы нету, что у вас будет, сайт или блог. Блог это разновидный сайт, а только более упрощенный и больше персонализированный. В чем суть? То есть вы заводите свой сайт, пишете на него статьи, публикуете какие-то материалы, привлекаете трафик, то есть посетителей из поисковых систем. И затем, когда у вас хорошая посещаемость, на этом сайте вы можете продавать контекстную рекламу, продавать баннерную рекламу, продавать рекламу в постах, участвовать в партнерских программах. Ну, В общем-то, вот когда у вас будет свой сайт именно раскручен, да, вот здесь самый главный атрибут – это раскрутка. Раскрутка. на своем сайте вы можете хорошо зарабатывать. Еще раз повторяю, это делают именно те люди, кто вот не просто создали сайт, просто создадите сайт, он вам ничего не дает. Но те, кто его раскручивает. Потому что создать сайт это вот 4 часа. Максимум 4 часа для того, чтобы его создать и причесать. В нормальный вид. А для того, чтобы его наполнить, да, здесь нужно время. Я уже два вот года веду свой блог. Поэтому вот у меня и есть результаты. Это очень полно много, но это можно вести вот параллельно с вот другими всеми способами. Но об этом я чуть дальше расскажу. Следующий, четвертый способ заработать в интернете – это удаленная работа. Удаленная работа. Или по-другому ее называют еще фриланс.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 И мне нужна транскрибация, то есть чтобы текст был. Потому что с поисковых систем это будут дополнительные посетители. А я иду, делегирую, то есть нашел один раз исполнитель, нашел и все, каждый раз вот с ним сотрудничаю. То есть отсылаю ему запись, он мне присылает там в 10 страниц текст. Все. Отлично работает. То есть это вот в качестве примера. Давайте перейдем к следующему, потому что у нас достаточно много. Следующее это MLM. МЛМ, мультилайн маркетинг, правильно его еще называют, это сетевой маркетинг. То есть, смотрите, суть здесь такая, вот, прошу не путать с финансовыми пирамидами, потому что это совсем другое. Финансовых пирамидов, суть вообще этого бизнеса заключена на том, чтобы ты вступил, взнос да, какой-то сделал, и других людей сюда зовешь. То есть, весь бизнес строится на том, чтобы приглашать людей. В МЛМ есть реальный товар. То есть вот, например, MLM такая компания, да, с концепцией сетевой франшизы InWeb, она продает свои веб инструменты хостинг, конструктор сайтов, площадку для вебинарной комнаты, там рассылщик. То есть вы можете рекомендовать услуги, да, продукты, хоть и они информационные, да, какие-то виртуальные. Человек ими пользуется, и вы с этого получаете комиссию ежемесячно. То есть вот на таких на таких принципов, в принципе, и построены некоторые партнерские программы, но вот в чем здесь разница? Здесь вот, допустим, там уровня может быть партнерская программа, то есть с первого уровня 50-35 процентов, да, со второго там 5-10 процентов. В MLM вы строите команду, а вы развиваетесь, обучаетесь как принц, вот, то есть, там есть система, система, которая вас научит и ведет до результата. Вот это тоже э, как бы не самый простой путь, но это бизнес, это уже бизнес такой хороший, на котором вот, можно хорошо зарабатывать. Но здесь, опять же, здесь, в принципе, вам нужно уметь продавать, нужно уметь приглашать людей. Если вы человек закрытый, то э, вам все-таки э, лучше попробовать какие-то другие выбрать, потому что здесь не все так просто. Здесь нужно еще вот очень много учиться, заниматься личностным ростом. Но, однако, это очень интересно. Следующее – это сервисы. То есть, здесь уже такой более продвинутый уровень. Если я говорю сервисы, это не значит, что вы должны сесть и сервис набрать. Нет. Вы можете пойти на фриланс, там есть полно программистов и сказать, у вас должна быть идея. То есть, я хочу сделать сервис для блогеров, чтобы они ну, в автоматическом режиме там, покупали ссылки на свои ресурсы. Или, например, я хочу сделать сервис для молодых мам, чтобы там, им там, ежедневные рецепты, да, суперсики какие-то за подписку, ну, соответственно, платное будет, то есть давались. То есть, о, идея такая, что вы создаете какой-то сервис, сервис рассылок, сервис создания, к примеру, там, 3D бложек, сервис проведения вебинаров, сервис кулинарных рецептов, да все что угодно, любой сервис. То есть суть здесь такая, что вы один раз создаете сервис, вкладываетесь в это и набираете аудиторию, которая ежемесячно вам платит абонентскую плату, пусть небольшую, да, но если вот, вы массово да, наберете много людей, то тогда у вас уже будет пассивный доход. То есть это очень здорово сказать, какая тема. Следующее. Следующий у нас вид – это онлайн-тренинги. Онлайн-тренинги. Что это такое? То есть, смотрите, вот, мне очень нравится, я сейчас его в последнее время очень часто использую, вообще суперский, суперский вид заработка. А, здесь нужна вебинарная комната, да, то есть, площадка для вебинаров. Вот. Все вы, наверное, были на уроке в школе, там, в институте, да, лекцию, когда проводят. Вот то же самое лекция, а, только в интернете. То есть специальный сервис есть. То есть вы заходите туда, вы вещаете в микрофон, все остальные вас слышат. А, но вот формат именно онлайн-тренингов, он так, таков, что а, вы, например, прокачиваете людей в какой-то теме. Вот я, например, проводил недавно тренинг а, инфопродукт своими руками. То есть я рассказывал, какие инфопродукты бывают, как делать. ну, там рассказал всю тему, обрисовал. И следующее, например, у нас э, задание, да? я рассказывал, как сделал текстовый инфопродукт. И дают домашнее задание. Э, онлайн-тренинги — это именно вот, практические лекции с практическим вот, характером, да, с практической направленностью. Рассказали, показали, дали задание, а люди выполнили. И вот в течение, там, допустим, двух недель вы можете проводить там, через день вот, такие онлайн-тренинги, давать людям задания, они выполняют вы это делаете. Допустим, вы хорошо разбираетесь, там, как укладывать волосы, как э, делать прическу, как там, ногти наращивать и все что угодно. Как э, в огороде цветы брать, поливать, Проводите тренинги, показываете какие-то э, факты, скриншоты, видео, там, допустим, записи с экранов можете делать. И затем все это вы можете записать и продавать как отдельный продукт. Очень хорошая вот тема. Следующая – это вебинары. Вебинар. Вебинар – это, можно сказать, частичку онлайн-тренинга, но немножко другое. Смотрите, на онлайн-тренинге вы даете какие-то задания, вы проверяете их. Вебинар – это вы даете какую-то качественную информацию да, и, соответственно, берете за нее деньги. То есть вообще с вебинаров очень хорошо продавать онлайн-тренинги. Вы на вебинаре показали свою экспертность. На вебинаре вы делаете именно... Вот, упор на информационную составляющую, вы не даете никаких практических заданий, а вы рассказываете о, о, о чем то, да, то есть о каких-то процессах, э, и вот даёте людям знания в своей теме, на которую вы вебинар проводите, то есть это онлайн-лекция, и на таких онлайн-лекциях можно хорошо зарабатывать. То есть вы эксперт там, в какой-то определенной теме, и вот новичкам нужны эти знания. Они не хотят лазить в интернете, искать там кучу противоречивой информации, да? Один говорит то, другой то, но как же правильно? приходить на вебинар, стоимость 100 рублей. Набрали 2, 20 человек, это, ну, легко набрать. Вот сейчас на вебинар очень легко, действительно, сейчас много есть способов. По 100 рублей, хотя бы, ну, что такое 100 рублей, сами понимаете, да? Один раз провели вебинар. 2000. 20 человек, все. Два часа ушло у вас. Ну, плюс на подготовку. Отлично, отлично. Мне это нравится. Следующий. Это онлайн-трансляция. Синенький, да? Чередуя цвета. Онлайн-трансляция. Вот. Это очень такой... Классный способ, его совмещают еще, например, с живыми мероприятиями, да? То есть, вы делаете какое-то мероприятие, да, и нанимаете онлайн оператора. Вот в среднем, да, если взять, к примеру, как вечеру, полторы тысячи час стоит. На три часа заказывайте от оператора, то есть четыре с половиной тысячи платите, но делаете платную онлайн-трансляцию. То есть, вы это окупаете, вы даете возможность людям смотреть ваше мероприятие с любой точки. И зарабатывать. Плюс получается запись в хорошем качестве. Прекрасно, прекрасно. Но это уже такой более продвинутый уровень. Так, у меня теперь следующая запись. Черненьким, да, идет. Онлайн-конференция. А, что это такое? Вот это очень легкий способ, да. Вот кажется, что вау, онлайн-конференция, блин. Нет, все просто. Все гораздо проще. Вы, организаторы и координаторы, вы увидели вот э, нескольких хороших спикеров, да, там, авторов, которые уже пользуются авторитетом и всю аудиторию. Решили, что вот там в феврале я проведу онлайн-конференцию на тему, э, как э, быть здоровым да, и пребывать в хорошем настроении, к примеру. Идете на сайты о здоровье, ищите хороших. Вот блогеров, хороших авторов, те, кто уже что-то проводит, что-то умеет. Собираете, говорите, предлагаю вам поучаствовать в онлайн-конференции. Стоимость 150-200 рублей. Это смешно, конечно, но люди пойдут, пойдут. Говорите, вы делаете анонс по базам, получаете 50%. Плюс вы на этой онлайн-конференции можете продавать какие-то свои продукты. Здесь получается объединение нескольких аудиторий от различных авторов. Вы получаете набираете, получается, набираете подписную базу, зарабатываете и связываетесь, вот имеете да, какие-то уже связи с этими авторами. Очень здорово. Здесь не обязательно вот самому что-то уметь. Скоординировали, собрали, все, пожалуйста, делайте. Это очень хороший способ доработать. Это вообще классно. Следующее ⁇ это продажа информационных продуктов. Это мой любимый инфобизнес. Я его очень люблю продажа информационных продуктов, то есть, что это такое? Я занимаюсь инфобизнесом, я люблю свой блог, я делаю какие-то видеоуроки, какие-то видеокурсы. Вот я сделал видеокурс, например, там онлайн бизнес в 91 день, я его продаю получаю за это деньги. В принципе, здесь ничего такого как бы сверхъестественного нету, механизма сложного. То есть вы что-то делаете и продаете. Вы делаете, можете инфопродукты создавать, да, можете какие-то курсы, а, те же самые, например, там, книжки продавать, а, какие-то аудиоматериалы, там, интервью с известными людьми. То есть информационные продукты. Это вот такой вид, да, когда вы создали что-то один раз и продаете много раз. тут вот здорово, когда вы хоть раз что-то сделаете, вы почувствуете, это как это классно. Плюс, вот, например, я провел онлайн-тренинг, упаковал в информационный продукт, сделал 3D-обложку, продаю, все. Это замечательно работает, то есть я получаю прибыль и вот сделал один раз, трудился, продаю много раз, все. Классно. Так, следующее у нас это продажа скрипты и софт, да? Получается. Скрипты Сейчас я объясню, не пугайтесь этого слова. То есть здесь мы говорили о, об информационных продуктах. Здесь это, в принципе, то же самое, да, информационные продукты, но здесь уже идет больше как программное обеспечение, поэтому я выделил его в отдельный вид. А здесь вы создаете вот какие-то, да, полезные вещи для блогеров, для владельцев сайтов, либо программное обеспечение. И то есть и за лицензию вот, программного обеспечения или, например, за единоразовую покупку этой программы вы получаете деньги. Вам самим нужно это делать, как вы думаете? Скрипты, софты, сидеть и покупать. Нет. Фриланс. Вы знаете, сколько я знаю успешных примеров, когда вложили 15 тысяч в разработку какого-то скрипта или софта, или софта, да, на фрилансе, и заработали миллионы. Я не преувеличиваю. Миллионы, два, три, пять. Это реально так. Вам нужна идея для этого. Сюда обращайтесь, вам здесь все сделают. Дешево и быстро. Следующее, это консалтинг. Тринадцатый способ. Консалтинг. Консалтинг это консультации. Как вы можете зарабатывать в интернете на консультациях? Вы можете э, консультировать по скайпу, можете делать индивидуальные, да, то есть групповые, то есть опять же в форме вебинаров, но больше это, конечно, индивидуально. То есть смотрите, вы обладаете каким-то знанием да? репетиторства. Все, вот проще сказать, репетиторство. Вы как репетитор... Какого-то человека, который по уровню компетенции, да, ниже вас намного, вы его прокачиваете в этом консалтинге. Следующее. Это коучинг. Так. Коучинг. Коучинг. Чем отличается коучинг от консалтинга? В принципе, тем, что вот, то же самое, да, но коучинг это до результата. Здесь вы проконсультировали, да, что-то дали, да, но коучинг это вы ведете человека до результата. А, консалтинг может быть какой-то системный, да, обзорная, но в коучинге вы даете уже практические задания, проверяете и ведете человека к чему-то. Вот в коучинге уже вот, ставите цель. Например, создать там свой сайт вывести свой бизнес до 50 тысяч в месяц. Коучинг, как правило, дорогой. В разных нишах он по-разному, но это дорого. Например, вот, рассказать вам, если принцип коучинга, да, два раза в неделю по два часа, или один раз даже в неделю по два часа, вы встречаетесь со своим клиентом по скайпу, например, или вживую, и проверяете то, что он сделал, указываете недостатки, даете домашнее задание, и вот таким образом вы с ним взаимодействуете. В принципе, легко и просто, дает хорошие результаты. Как и тому, кто коучинг заказывает, и, конечно, же тому, кто его продает. Следующее, это партнерская программа. А, своя партнерская программа. Своя. Давайте так я напишу, своя партнерка. Вот. Чем отличается, да, своя партнерка и партнерские программы, то, что мы в первом случае писали? Здесь вы работаете на кого-то, раскручиваете чужое имя, здесь другие работают на вас, здесь они раскручивают ваше имя, ваш бренд, ваш авторитет, вашу экспертность. Вот, чтобы это почувствовать, нужно сделать хотя бы один информационный продукт, и потом посмотрите, как партнеры будут вот к вам да, ломиться, чтобы этот продукт пропиарить и заработать деньги. Потому что много людей, которые вот хотят продавать что-то, у них есть база, но они не готовы что-то делать сами. Вот в силу своего характера, темперамента, но не их, и все. Но зато они с радостью вас прорекламируют в своей базе и получат свои комиссионные на первом этапе своей партнерки можно делать 60-70% комиссии. И даже пусть то, вы нарабатываете клиентскую базу, у вас будут клиенты. Представляете, когда вы а, наработали свою клиентскую базу, то есть вам нужно там, рекламироваться где-то, у вас новый Тамара, вы в базу письма кидаете, все, получили тренд-трен, деньги на вебмане. Следующее. Это своя группа. Своя группа, своя группа это группировки, то есть вы создаете а, группировку из людей, которые будут грабить банки, магазины, <laughs> да ладно, шучу, это, правда, поверите, а, своя группа это когда вы создаете либо ВКонтакте, либо на Саускрайбе, какие-то объединения, да? И затем вот вы набираете, сосредотачиваете в них людей, то есть объединяете, например, группа там, «Кулинарные рецепты», группа «Позитив», группа «Полезные советы», там, свадебные украшения, любая группа, то есть вы ее создаете, объединяете там людей и, как всегда, будут заказчики, которые захотят в вашей группе прорекламироваться. Здесь вы будете рекламу продавать. Будете хорошо продавать рекламу. Почему это работает? Да потому что я сам, когда мне что-то нужно, да, я иду в группу ВКонтакте, на Субстрайл, плащу деньги, чтобы мои товары прорекламировали. Хорошо работает. В принципе, группу развивать, если к этому самому подойти, она будет сама развиваться. Главная идея. Опять же. Следующее. Это своя рассылка. А как набрать свою рассылку? Да? То есть вы создаете опять же какой-то полезный контент, какую-то картинку, какое-то видео и набираете подписчиков, то есть отдаете им что-то в обмен на контактные данные. Есть хороший очень сервис, Smart Responder, да, в принципе, их полно альтернативы им. На вот чем я пользуюсь, то есть совет. Smart Responder, То есть вы что-то отдаете, получаете взамен контакты. Вот сейчас, например.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 Если вы думаете, что вот это не работает, это очень хорошо работает. Мне вот, например, на вебинарах многие говорят, а диплом, а сертификат, если мы пройдем ваш тренинг, я говорю, господи, это же бумажка простая. Кому интересно, что у меня два диплома, что я золотую медалью закончил, кому интересно? Никому. Все хотят какие-то знания, практику. Поэтому. Вот, ну а многим людям это надо. Поэтому сертификация очень хороший способ. Следующее – это продажа лицензии. Так, будем умещать аккуратненько, да, чтобы все уместить. Продажа лицензии. А, чем хорош этот способ, да? А здесь вы можете продавать лицензию на а, продукты свои, да, на программное обеспечение, на какие-то свои сервисы примеру, как это я использовал способ, да? А я сделал бесплатный курс интернет-бизнеса, Сделал сайт для привлечения подписчиков, сделал продающий сайт, сделал рекламные письма и сделал, ну, соответственно, всю графику. Я решил, дай-ка я продам лицензию на то, чтобы другие люди мой курс могли отдавать за подписку. И.. Могли перепродавать эту лицензию, то есть здорово, да? Получается вот такая классная, да, замкнутый круг. Очень классно сработало. В первый день я получил 86 заказов, всего около 500 человек, эту лицензию приобрело Я сделал цену очень очень низкую, там 390 рублей. Но можете посчитать, да, 390 умножить на 500, посчитать, что это в суммах уливается. Очень классные, то есть права перепродажи на продукт, права перепродажи на какой-то видеоурок, на интеллект-карту, на какой-то сервис, на все что угодно. Про продажи и очень хороший способ. Следующее, это продюсирование. Продюсирование. А, продюсирование, ну, наверное, вы понимаете, что такое, в информационной сфере объясню проще. А, вы...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 Здесь либо администратор группы, либо администратор сайта, либо администратор какого-то сервиса. То есть ну, на подобии, да, вот своя, своя группа, своя рассылка, своя группа, То есть здесь вы владелец, нанимаете администратора. Этот администратор, например, будет 50% получать или 30%, либо фиксированную заработную плату. Вы создали группу, создали идею, создали администратора. То есть наняли администратора.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 Если администратор, да, вы работаете с каким-нибудь там брендом, с человеком, который уже что-то понимает. Вы набираете знания, вы прокачиваете личность и рост, получаете известность и экспертность. А, хорошая возможность для того, чтобы подняться. Подняться на ужин. Так, все-таки я пытаюсь уместить. Двадцать третий способ у нас это инвестиции. Инвестиции. Похоже, нам будет все а, Инвестиции. Как вы можете инвестировать? У вас есть какие-то деньги, да? вы не хотите работать, вот я хочу отдать деньги, пусть они мне приносят какие-то проценты. Пожалуйста. Есть, к примеру, там PAM-счета, да, то есть ну, такие инвесторы объединяются да, на определенных сайтах и отдают свои деньги под управление капиталом, трейдинг. Да? Знаете, наверное, что это такое. То есть этот человек начинает ваши деньги там на а, акциях, на золоте, там приподнимать, и вы получаете с этого процент. А вы можете, конечно, в банке положить эти деньги, можете куда-нибудь там еще запулить, но это будет давать меньше. Вам это да, то, что дает хорошие вот, результаты. А есть инвестиционные компании, которые построены по принципу MLM. То есть есть взаимосвязь между ними очень хорошая. Но суть в том, что вы вот вкладываете деньги, получается процент. Следующее это дропшиппинг. Где мне уже бы тут написать? Давайте я вот здесь напишу. Все-таки мы уместим все на одном месте. Дропшинг. Ну, дроп напишу понятно. <coughs> что такое дропшиппинг? В принципе, это как партнерские программы. Только смотрите.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 мощный фундамент, с которого нужно начинать. Теперь давайте я нарисую вот кратенькую схему, да? Вот как начать. У каждого сейчас вопрос, как начать, как же начать. Итак, что вам нужно, чтобы начать, да, вот краткий такой алгоритм. Первый – это свой сайт. Создали свой сайт. А как это делается, это легко делается. Можете мне написать в службу поддержки, а я вам вышлю ссылку на первый месяц обучения своего видеоруководства бесплатно. Абсолютно бесплатно. По нему вы научитесь профессионально пользоваться браузерами, Заводите электронные кошельки, сделайте свой сайт, научитесь его правильно редактировать, наполнять и какие-то фишки еще знаете. Бесплатно, пожалуйста, быстро. Второе, что вам нужно, это рассылка своя. Создать свою рассылку тоже очень просто. Это легко делается, но набирается рассылка, ну, конечно, же, сложно. Да? там некоторые моменты нужно. Учесть, но, опять же, сейчас куча способов, которые позволят вам сделать это быстро и легко. Как бесплатно, так и платно. Третье. Это информационный продукт. Либо, ИП это не индивидуальный, понимаете, информационный продукт. Учтите. А, можете сделать свой инфопродукт, да, развивать себя как автор, Можете с помощью рестелинга купить права перепродажи. Можете партнерские программы использовать, пробовать. Пожалуйста. Следующее. Это продукт маркетинг да, этих продающих продуктов, то есть научиться их продавать, либо свои, либо чужие, и уже вот, когда вот, вот эти вот, это обязаловка, создать свой сайт, рассылку информационный продукт либо свой, либо чужой, маркетинг, попробовать их продавать, когда вот, вот эти четыре шага сделаете, да, тогда можно будет и онлайн-трансляции, и вебинары, и тренинги, да все что угодно. Вот тогда у вас уже будут видеть как эксперты вот эти вот все шаги. Ну, конечно же, вот поводу удаленной работы, своей группой, это вот можно не проходить. Если вы хотите создать бизнес в целом, да, то есть системный подход, вот это вот системный подход, это система. Если вы вот все это хотите, то а, тогда вот это очень хорошо, потому что это система, это не одноразовое что-то. Здесь не фиксирована заработная плата, здесь вы работаете на себя, ежедневно увеличивая, и свой авторитет, и свои доходы. Я надеюсь, это понятно. Если у кого-то возникают вопросы, как это все, вот да, дайте мне пошаговое видеоруководство, чтобы я первый это сделал, это, потом это, потом это. Дайте мне что-нибудь такое. Такое видеоруководство есть. Я его еще в 2011 году записал. Называется онлайн-бизнес за 91 день. Сейчас в 2012 году, точнее в 2013 году, в январе будет его обновление. Новый уровень, то есть я перезаписал там видео уроки новые, сделал классные там способы, добавил, какими-то фишками новыми поделился, то, что я за год работал. И вот вы можете этот видеокурс уже как бы взять, применить на практике. Вот, если вы вот это все хотите, да, пожалуйста, берите у меня на сайте, можете посмотреть внизу, внизу моего сайта, там будет без проблем. С вами был, друзья, Влад Челбаченко. Я вам желаю, чтобы вы хорошо зарабатывали в интернет, вели свой бизнес, прокачивали свой личностный рост, бренд, авторитетность и экспертность. Тогда у вас все будет замечательно, тогда вы уже сможете чувствовать себя спокойно, свободно и уверенно. Спасибо за внимание. Всего доброго, приходите на мой блог, подписывайтесь, комментируйте, буду рад вашей обратной связи. Пока!